Опять все окна открыты, Настяж. Судьбы проверки. Меня напротив ты робко встанешь. И цвета в венге твой взгляд О чувствах сильнее расскажет, чем все поэты. Мы будем плакать, валяясь в саже, Смеясь при этом. Я буду гладить твой плавный контур, Скользить глазами. Начнет гневиться дождем погода, Людей терзая Полюбоваться Застынет вихрь на наши лица Меня целуя попросишь тихо Не шевелиться Представь, как будто из жизни хроник Все вдруг исчезло И мы играем На посторонних смотреть нечестно На этом точка так жребий выпал, душою вижу, Прошусь, Эльфида, на мне свой выбор, останови же. И ты уйдешь, оставляя сказку и шлейф парфюма, Любовь — ламоры по-итальянски, А дым — фуму. И этот дым я впитаю в кожу, Вдохну на память, И свет пробьется неосторожно, чтобы нас расплавить. Весна на землю сквозь ночь польется, звеня дождями. Все в этой жизни переплетется, наш мир рождая. И пусть сверкают разряды молний на небе синим, но я навеки тебя запомню. Такой красивый.